Что это за звуки? Похоже на взрывы. А, это война на западном входе. На диванах лежали, вставать не хотели. Пусть теперь сами воюют. Главное, что у нас тихо. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Как же быть? Ответ очевиден. Утвердить белый флаг в качестве государственного и жить припивающим.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 Кругом одни менеджеры до да аналитики. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Какой ценой нам досталась стабильность?